Стихотворение из Пендемонти. Цензура пропустила. Посмотрела. Цензура умная. Она посмотрела. Был такой итальянец Пендемонти? Был, да. Вот поэт возрождения Пендемонти был такой поэт. Что она будет искать? Есть ли у Пендемонти такое стихотворение? Но ну, перевел Пушкин. Сам уже писать ничего не может. Взял вот из итальянца перевел. Недорого ценю я громкие слова, от коих ни одна кружится голова. Я не рабщу, что... Что отказали боги мне в сладкой участи Оспаривать налоги Или учить царей с друг другом воевать. И мало дело мне, свободно ли печать морочит Олаха, Или чуткая цензура в журнальных замыслах Стесняет Балагура. Все это, видите слова, слова, слова. И мы, Вечные мне дороги права, иная, полная мне дорога свобода. Зависит от царя, зависит от народа. Не все ли нам равны?